Вторая песня, называется «Как снег». Это лирическая баллада, Такая. достаточно старенькая наша песня. Да. Кирилл хочет поэкспериментировать. Ох, рискованно. Может быть... Oh Забудь о тех, кому ты прикасался. Главное, чтобы ты был. Главное, чтобы ты остался. Неважно, когда ты и кем притворялся. Главное. Обежала сна. А я буду как в сне греться в ладонях твоих, и я не оставлю, никогда не оставлю, забудь о себе, кому ты приказался главное. Редактор Спасибо. Так. «Восход». О. Нет, не будет больше пока. Следующая песня называется «Восход». Она вот как раз написана в этом году. Там вдалеке, как много всего с тобой проболели. Вот на реке встречаем рассвет, Как первый сейчас я смотрю на тебя, И все прошлое кажется мне ради этого мига. Восход над твоим домом на твоим дома как здорово и дышится легко рядом с тем, кто дома. Когда я упрямо вставал Поднимаясь из пепла Мне кажется, ты мне пела Когда я не знал для чего Просыпаюсь, мне кажется, ты Просила меня потерпеть Ко мне прикасая. Восход над твоим домом Восход над твоим дома, Как здорово и дышится легко Рядом с тем, кто должен Легко Рядом с тем, кто дорог. Спасибо большое Группа «Сенсор» Этот странный случай. Саша Иванова, Женя Пеховский и Кирилл Стрекалов группа Сенсор.